Амазон еще как? Амазон, да, да. Амазон. Ебай. Ебай. Ебай, извините. С русским акцентом. Это ну, почти как известный журнал для черных женщин. Ебани, да. Эбани, пардон. Американский журнал есть такой известный, да. <свят> Привет. А меньше нету. Это последним. Что ты тут делаешь? Ты что делать нечего? Girl, Иди мусор, выкинь. Жизнь такая надоела. Святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, прикинь. Золое радио. Знать. У меня есть очень много. В внедорожник Кубарем скатился с косогора. Машина восстановлению не подлежит. Хозяйка иномарки в больнице. Да ничего, говорит, нормально. Переломов нет? Да пока нет. Классный бампер. Ты че, урод, сейчас тебе руки сломаю. Придурок. Фу. Классный бампер. Чего пялишься? Мне опьянется. Потому прям я провожу Эй, давай назад, назад, давай. Я, подожди. Давай назад, давай. Давай, что вы стоите? Давай, что вы стоите? Утягивайте, утягивайте, А что, не милашка? Хуяшка ты. Сам хуяшка. Я милочка. Молодой человек, добрый день. Пройдемте с нами минуточку. Заходим. Сюда-сюда. Заходим, покупаем. Разделите 72 на 9 Разделите 72 на 9 Полный баллон Я спуту мы его заставили Да ладно, Вадим, да. не хватайся, давай. Познакомимся сейчас с какой-нибудь девчонкой. Надо, надо, надо. Во! Смотри, смотри. Ты какая девушка, а? ну, Ну, ну давай, смотри, попробуй. Девушка! Давайте познакомимся. Здравствуйте, я тороплюсь. Да? да? Может, кофе попьем? Да? Я бы кофе с радостью, но тороплюсь и купить негде. Да. Стоим, где непонятно. Где, -то. Пожалуйста. А телефончик. Ой, не поверите! Нету. Потеряла. Я вчера... Прикалываюсь специально... специальном Давай, Я жду. Я жду. Я Я него Я Мой телефон! Пацаны! Я жду. Я Я жду. Я жду. Да гоняй, да телефон, Варик. Я встречу заберу, сейчас договоримся. <сínt> <сínt> Слушай, нормально, ну, поехали. А? Алло. Да он красный он уже горит? Меня Вадим зовут. Очень приятно. Юга. А давайте все-таки кофе попьем вечерком. Да, знаю, отличное место, договорились. Семь, семь час. Здорово. Сюда, да. Сюда. Отлично, поехали. Идем в лобовую. В лобовую, давай. Давай. Давай. Давай. Ха. Засал. Сыкло. Еще туйки! Наверное, дома никого нет. Почему вряд ли? Я с удовольствием даю и всегда буду давать. Ведь когда мы несем добро людям, то все равно возвращается, правильно? Хорошо. Ща, он братишка на приоле Она клеится-то внутри а? Клеится-то внутри тонировка Ее взял снаружи-то прилякули Это ваша, ваша? Нет А че? Не знаю А че, не ваша, что ли? А чего вы ее обляпываете? Просто. Просто. Вместо одного крана на этой кухне их два. Из одного, как и обычно, идет горячая и холодная вода, а из другого можно наливать свежее пиво. Один челябинский любитель пенного напитка реализовал давнюю мечту многих мужчин и провел к себе в квартиру настоящий пивопровод. Боня, а можно съесть твою котлету? Котлета. Бонни Котлету, можно? Я ем твою Котлету. Сейчас пилот проходит на высаде около... Что? делаешь? А? че, как дела? ты заправляешься, да? Че, <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> заправился? Все, полетел дальше, да? Че, <соединяющие> <Чё>, отдыхаем? <соединяющие> Путешествуете, что ли? <соединяющие> Понятно. Не Ладно, отдыхайте. Подруливай, останавливайся. Давай, давай, девушки, давай, а сигареты не давай,